здравствуйте дорогие друзья начинаем разбор разбор будет сегодня немножечко не по моей теме но по моей теме я консультирую вот в этом плане почему-то я сразу не подумала сделать этот разбор а потом я ну как то так. после того как провела разбор нюши разбор егора крида мне вдруг пришла идея посмотреть их по нумерологии по графологии ну то что было в наличии да. То, то какие данные у меня были в наличии на тот момент и вы знаете я по нумерологии даже посмотрела и увидела что там а, происходит и я подумала что обязательно нужно поделиться с вами тем что я увидела поэтому не будем откладывать в долгий ящик то что я увидела не буду вас томить а, так, как обычно, вы красотка. А, замечательно. А, здорово, здорово, что вы собираетесь потихонечку. Я как-то не особенно даже оповещала, потому что это внеплановый стрим. А, так, открываю окошки. Сейчас расскажу, где тут что. Единственное, надо себя немножечко а, поставить, так чтобы не перекрывать наших главных героев. Итак, а смотрите. А по нумерологии я вбила даты рождения. А, здесь Игорь Сивов, вот этот квадра, ну прямоугольничек. А здесь Егор Крид его данные егор николаевич булаткин а дальше нюша вот как она есть по паспорту да по документам и нюша с фамилией сивова почему с фамилией сивова потому что она сейчас находится в отношениях и когда женщина находится в отношениях она получает вибрации от своего мужчины неважно меняет она фамилию или не меняет но все равно если она находится с этим мужчиной то она уже начинает вибрировать немного по-другому. Ну, нумерология это вибрация чисел, чисел. так вот я разобрала все ну вот все даты рождения посмотрела кто из них что представляет из себя и ну, давайте начнем с нюши так как она у нас главная героиня да, в основном ну, пошло получается вот это вот все от того что нюша с кридом ну как бы у них там возникают опять чувства как бы вот это все всплывает и что мы видим но у, у нюши а, и у егора крида а, забегая немножко вперед одна и та же проблема а, смотрите душевное побуждение 7 это кармическая 16 и у егора крида то же самое душевное побуждение 7 это кармическая 16 а, что значит душевное побуждение 7 это значит что человек ищет в партнерах вообще во всех людях какого-то идеала необыкновенной глубины он настолько копает выискивает в человеке все качества да вот находит все качества каждую запятую находит помните мы вчера ваню усовича разбирали и вот он говорит мне нужно каждую запятую поставить вот так же человек относится к отношениям понимаете вот человек с душевным побуждением 7 это человек который вот я правильно у егора Крида написала это я интуитивно почувствовала еще не смотрела его нумерологию но написала вот эту фразу кого хочу не знаю кого знаю не хочу вот это как раз и есть про них понимаете но еще в принципе семерка сама по себе она не страшная это цифра ученых это цифра людей которые не любят поверхностного какого-то суждения они очень глубоко копают но вы знаете когда это кармическая когда семерка возникает из кармической цифры а здесь кармическая 16 это значит они принесли в эту жизнь такую кармическую задачу им нужно с этим бороться им всегда жизнь подсовывает такие испытания неидеальных партнеров и получается что вот пока они не научатся с этим неидеальным партнером существовать они не смогут построить личную жизнь то есть любой партнер будет не идеален и вот здесь как раз я так понимаю что нюша эту проблему получается решила проработала понимаете у нее была идеальная картина мира, что она не, ну, она будет как правильная девочка, да, она найдет парня какого-то, э, который не будет обременен никакими обязательствами, да. Все начнется с чистого листа, но ей пришлось, э, ну, э, тут, конечно, не очень правильное сравнение, конечно же, э, это не отменяет ее ответственности от того, э, по поводу того, что э, Игорь на момент встречи с Нюшей был женат, да, и получается, что, конечно же, это не неправильно с точки зрения кармы, может быть с точки зрения совести, да, но с другой стороны ей нужно было преодолеть какую-то какую-то неидеальность своего партнера и принять его именно таким, как он есть. Получается с Кридом. Там тоже шла неидеальность, ей тоже приходилось при, э, принимать его таким, какой он есть, но получается, что здесь э, две боли столкнулись. Понимаете, э, в, да, в, в случае с Игорем э, только со стороны Нюши была боль, а в, в случае с Егором две боли столкнулись. Вот то же самое, что я проговорила про Нюшу, то же самое можно отнести и к Егору. А он вообще сам по себе перфекционист в отношениях. Ему наш, нужна настолько идеальная, что таких просто не бывает. Знаете, ну вот если кто-то из королевской семьи может быть там окажется свободен, ну и обратит внимание на Егора Крида, может быть только в этом случае он соблаговолит ну как-то отношения но опять-таки у него тоже по жизни идут испытания по отношениям а потому что человек с кармическим числом 16 в душевном побуждении вообще душевное побуждение это наш такой знаете а наши фары как в автомобиле фары да вот они только светят на определенные вещи что человек ищет в отношениях с другими людьми вот это они показывают да вот душевное побуждение мы понимаем что человек ищет в своем партнере и получается что и Нюша и Егор ищут простому если то проблем по большому счету они всегда ищут проблем такие два мазохиста которые всю жизнь ну хотя нюша она уже нашла свою можно сказать проблему но не то что даже проблему а свое испытание и она приняла человека таким какой он есть она как-то эту ситуацию попыталась разрулить принять проработать может быть и поэтому она сейчас в отношениях а чем еще опасен такой союз вот э, егор крит и нюша да получается у них одно и то же душевное побуждение а, они оба ищут идеальных партнеров но сами идеальными не являются друг для друга а сами не обладают этим качеством эээ, хорошие партнерские отношения происходят когда эээ, вот смотрите у игоря э, душевное побуждение 6 и мы видим что жизненный путь у нюши 6 экспрессия 6 эээ, личность 6 то есть у нее три шестерки получается что игорь ищет идеальную женщину с цифрой 6 вот с вибрацией 6, шестерки и у нюши этих вибраций целых три понимаете она просто идеально для него вот это называется ну вот когда хорошо да и с ее стороны желательно было бы если бы она вот ищет 7 даже кармическую 16 пускай но у игоря должна быть эта цифра тоже но у него этой цифры нет соответственно мы делаем вывод что игорь в нее влюблен просто знаете безоговорочно такая вот знаете всем вообще всеобъемлющая настоящая любовь со стороны игоря а со стороны нюши получается что она просто позволяет себя любить у нее нет вот этой тяги такой тяги к нему но не все потеряно там у них есть много состыковок других вот именно в любовных отношениях здесь получается что перевес в сторону нюши а что касается егора крида здесь к сожалению у них в любом случае ничего бы не получилось потому что вот такая комбинация когда у обоих одинаковое душевное побуждение тем более по кармическим цифрам а это знаете с чем можно сравнить вот приходят два голодных человека в ресторан да а они хотят одно и то же блюдо но это блюдо есть в одном одна порция и она достанется только одного одному ее разделить нельзя за нее можно только драться вот такие вот страстные отношения когда идут разборки даже рукоприкладство Ну то есть это постоянная напряженность в отношениях это постоянное недопонимание ссоры находятся разные причины для того чтобы поссориться находятся разные какие-то проблемы и мы видим что у каждого из них остались друг к другу претензии они расстались давно они долго потом не общались именно из-за того что у них душевное побуждение одинаковое и оно как раз самое опасное самое опасное для отношений потому что когда вот человек ищет вот, душевное побуждение 16 я ну вот замечала что им очень сложно найти себе пару и в случае с нюшей очень здорово что она нашла игоря он ее принимает вот прям без остатка такой какая она есть и знаете сейчас можно говорить все что угодно что э, там неправильно еще что-то но вот в данной комбинации я вижу что э, здесь нюша нашла самый э, самый спокойный вариант для себя понимаете самый э, такой вот э, комфортный комфортный тут скорее комф... э, где вы это смотрите а, так э, где вы это смотрите а, вот у меня видите за мной квадратики вы видите эти квадратики плюсики напишите а, так марина пишет есть хочу а, мариночка можно есть возьмите плюшечки поешьте и еще пока день еще можно да я даже не буду ругаться я тоже после этого пойду и перекушу а, да а, значит а, напишите плюсики если видно за мной вот эту табличку а, я не уверена что вы видите то что здесь написано но я буду объяснять я вот выделяю как бы вот душевное побуждение и объясняю я надеюсь что все понятно а, вам а, так так так марина пишет спасибо что разрешили да пожалуйста я сегодня добра да, я же за вашу фигуру беспокоюсь, по вечерам просто не разрешаю вам есть. А с другой стороны, я ведь не наблюдаю, у меня нет этих прослеживающих устройств. Какая-то странная вещь ранее мне нравилась, она по музыке при этом знала об отношениях. Ну, давайте насчет того что нравилось не нравилось я я просто сейчас делаю анализ а, возможных отношений да вот отношения сейчас у них есть я эту троицу разбираю а, с точки зрения вот у нас закралась такая кромольная мысль а что если нюша а, объединится с егором и создадут пару не получится к сожалению у них пары а вот потому что они оба такие непростые они в, в партнерах ищут настолько идеал настолько абсолютно и это их всегда, знаете, вот это их такой камень преткновения, из-за которого у них всегда будут проблемы. Ну и Нюша, слава богу, что она встретила Игоря. Не знаю, там, насколько болезнен, болезненно было предыдущее расставание Игоря, но он идеально просто подходит нюши. я когда посмотрела нумерологию поняла что мне нужно это вам сказать то есть ну, нет тут никакой крамолы кроме того смотрите очень интересно что у игоря и Унюши жизненный путь шестерка это шестерка это люди которые умеют со всеми договариваться организовывать людей в какие-то команды достигать каких-то целей Ну такие коммуникаторы очень хорошие и это знаете когда жизненный путь совпадает это очень хороший показатель люди друг друга понимают как брат и сестра а, и это присутствует, получается, у Нюши и у ее мужа. А, дальше, ну, в общем-то здесь ну, много еще показателей таких которые а, можно было бы говорить но вот я с точки зрения совместимости должна сказать что игорь конечно же нюшу любит чуть больше чем она его но в ее случае все равно понимаете если она начнет вот прямо вот по этой а, по своему душевному побуждению жить она будет просто перебирать партнеров будет искать идеал и так и не остановится потому что а, ну идеальных людей не существует это самое большое проблема для людей у которых вот такое душевное побуждение теперь давайте немножечко про егора крида в данном случае ну смотрите нюша она в общем то благодаря тому что женщины меняют фамилию да и они даже не меняя фамилию они ну, могут свои вот эти показатели как-то изменить вот когда она вышла замуж за игоря получается что он ей своими вибрациями немножечко поднастроил как ее вибрации и получается что благодаря тому что она сейчас замужем за игорем у нее душевное побуждение стало намного выше она стала вибрировать ну, намного качественней она искать какие-то качественные не знаю ну вот больше в развитие пошла что называется но это развитие через огромный труд у нее экспрессия экспрессия это инструменты которые человек несет вот для того чтобы взаимодействовать со своей жизнью для того чтобы там ну вот ты начинаешь что-то делать и что у тебя есть в ресурсе так вот ресурс у нее сейчас не очень хороший благодаря тому что она объединилась. Э, ну в этом плане он ей дал больше проблем скажем так ресурсы у нее не очень но у нее устремление намного выше она стала более амбициозной она стала выискивать людей ну и с ними коннектиться, более развитых более продвинутых ну то есть вот это вот развитие ее тянет на саморазвитие но это все происходит через большие трудовые затраты причем знаете бывает что вот этой Тут кармическое число добавилось, и оно. Как раз говорит о трудоголизме, о чрезмерной такой вот задаче работать, много работать для того, чтобы достичь чего-то. Получается, что он Игорь добавил ей ну каких-то проблем, можно сказать. Но через эти проблемы она растет, она развивается. Поэтому в этом плане, конечно же, в плане ну, вот взаимодействия с социумом, я думаю, что у нее как раз появились проблемы. Но в плане вот отношений я думаю что другого такого партнера ей сложно будет найти потому что вот он ее любит безусловно а, ну, вернемся все-таки к егору я к нему начала о нем говорить но переключилась опять на нюшу так вот у мужчин этого нет мужчина не меняет свою фамилию в отношениях да и соответственно вот эти вот характеристики которые мы считаем по его фамилии они остаются неизменными и что мы видим а, в плане отношений у него а, ну можно сказать туши свет кидай гранату он так и остается вот с этой проблемой а, кого знаю не хочу кого хочу не знаю но в плане а, работы в плане вообще взаимодействия с социумом в плане успешности у него а, экспрессия это набор инструментов а, с помощью которого он взаимодействует с миром у него цифры 33 это самая высокая цифра вообще которая бывает это число бога это знаете вообще ну она очень часто используется ну, там, в наших сказках 33 богатыри, богатыря возраст иисуса христа 33 буквы русского алфавита 33 позвонка илья муромец перед началом подвигов пролежал в печи на печи 33 года старик из сказки пушкина выловил выловит золотую рыбку потратив на рыболовство 33 года именно в 33 года на наступает духовное совершеннолетие. Ну, то есть вот все, цифра 33, она такая непростая. А вот у многих людей, ну, например, таких вот Альберт Эйнштейн, кто еще, Михаил Барышников, Дейл Карнеги, Стивен Кинг, Агата Кристи, ну, очень известные люди, Владимир Ленин, кстати, тоже с цифрой 33. Это люди, которые меняют мировоззрение людей. Вот когда у человека присутствует цифра 33 в их числе, это люди, которые пришли для того, чтобы остановить свой вклад это люди которым сопутствует удача и даже если на каком-то этапе им ну где-то может быть какое-то время не везет то потом так прорывает что просто мама не горит ну, вот, посмотрите как у ленина было он большую часть своей жизни провел в ссылках да он ну в общем все было плохо и безрадостно а потом бабах сделали революцию и он стал во главе большого государства вот так же любой человек у которого цифра 33 присутствует вообще этих цифр мастер чисел это мастер число а их всего три 11 22 и 33 11 это интуитивные способности 22 это умение выстраивать вот на, на почве вот этих интуитивных способностей выстраивать какие-то комбинации собирать людей вести людей за собой а 33 это еще выше чем 22 понимаете но и перед нами человек который абсолютно непростой у него по карьере вообще вы знаете будет он он куда не захочет у него все получится понимаете но у него смотрите личность 8 это деньги и э, он взял псевдоним егор крит там тоже восьмерка получается что ну вот он скажем так выбрал стезю заработков хороших да, выбрал стезю предпринимательства в какой-то степени он же песни создает попсовые да такие которые выстреливают и приносят ему большие деньги вот ну он скажем так вот эту всю энергию направил на это и ну, неудивительно что он так известен и все его песни становятся хитами потому что вот это 33 это просто возможности выше крыши а, так вот у него у егора всю жизнь будет вот такая вот везуха пруха с работы с его творчеством причем 33 это как раз про творчество это как раз певческая карьера это идеально просто но в отношениях у него вот пока он не примет какую-то ситуацию ну вот как нюша нюша в данном случае она я думаю что вышла когда замуж за женатого человека а на самом деле для нее это было абсолютно неприемлемо и даже сейчас может быть в душе это ее с скребет да но при этом это была проработка понимаете это ну знаете такие кармические немножко отношения с его стороны будет тоже либо он должен будет что-то принять в своей партнерше какой-то косяк которую он прям вообще нет ни, ни, ни при каких обстоятельствах не примет либо он будет всю жизнь вот так вот перебирать девушек и никогда ни на ком не остановится. Ну вот такая вот ситуация. А, так, так, кто такой а, Сивка? А, сивов. А я что, сказала Сивка? А, прошу прощения. Ну, вообще число 33, вот эта экспрессия, это набор инструментов Егора Крида. Это, знаете, можно сказать одним словом, все возможно, вообще все возможно для такого человека. Но только в карьере. Понимаете, природа, она очень гармонична и экономна. Если, знаете, есть такая штука в природе, ну вот, либо дается, много в сексе, да, но мозгов меньше, либо мозгами дают, да, но сексе меньше. Но вот так вот, чтобы сочеталось, это крайне редкий вариант. Вот то же самое. Здесь получается либо отношения, либо работа. Ему по работе даются все возможности. Вот чего он захочет, все будет у него. А вот в плане отношений, конечно же, у него проблемка. А, так, ну в общем-то так. Еще хотела вам показать. Я представила, да. А если бы Нюша выстроила отношения с Егором, ну, подставила просто фамилию Егора Нюши, и вы знаете, здесь получилась ситуация намного хуже для нее. И в общем-то здесь получается вот эта вот кармическая цифра, она же не уходит. Наша девичья фамилия, она остается на всю жизнь. Просто мы на эту фамилию, на эту, ну, скажем так, на свое тело, которое вот по девичьей фамилии, мы просто надеваем определенные одежды, и нас воспринимают чуть-чуть по-другому. Но от того, что мы надели одежду, это не говорит, что мы полностью изменились. Мы просто добрали себе какие то качеств вот в данном случае получается вот это вот страстные вот эти испанские или итальянские отношения между нюшей и егором они так и останутся но еще добавится душевное побуждение один и то же кармическое 19 то есть здесь такая самостоятельность несмотря ни на что то есть она бы стала знаете по принципу я и лошадь я и бык я и баба и мужик вот из этой серии она бы с егором ну вот именно так получается взаимодействовала бы а личностью такой же стала бы то есть у нее получается что ой, я тут перегородила немножко сейчас еще вот так приподниму чтобы вам видно было Ну, получается что у нюши было бы довольно много проблем если бы они объединились с егором и это здорово что интуитивно они все-таки разошлись потому что ну вот в этих в таких отношениях здесь было бы много страсти но не было бы счастья знаете все равно отношения это гармония это какие-то ну, взаимопонимания да а здесь вот егором была чисто страсть страсти вот какие-то такие больше кармические отношения а, так и егором он, он вообще полностью нацелен на работу и ему просто ну никак получается он по-любому у него отношения всегда будут такие поэтому для нюши вот игорь это самый подходящий вариант а, да но я не только это посмотрела давайте плюсики мне в чатик поставьте кто понял по нумерологии что я хотела донести я еще э, по почерку посмотрела э, конечно же немного я нашла автографов э, наших э, главных героев но по этим уже можно кое-что сказать э, э, да конечно же вот мне пишут нюша же по паспорту тоже нюша а не анна она в 17 лет поменяла а кстати слушайте я могу даже сейчас прям посмотреть давайте я сейчас посмотрю нюша сейчас так кстати вот это я немножечко не учла так а здесь у нее все ровненько все ровненько и получается душевное побуждение у нее 2 сейчас я посмотрю что у нас кстати хорошо что вы подсказали сейчас я гляну и вам скажу может быть так душевное побуждение 2 но а нет это никак не улучшает ситуацию двойки нет ни у одного ни у другого получается нюша в обоих отношениях но ну вот с игорем она больше позволяет себя любить да у них хорошая синастрия в плане но ну, они прям как брат и сестра жизненный путь он никогда не меняется жизненный путь при смене фамилий он всегда остается неизменным а вот меняются вот эти четыре показателя а здесь я вижу что но ну, она с этой с этим Именем она стала просто нюшей. Она стала просто ну, вот как-то очень просто все. Но, с другой стороны, у нее кармические числа ушли, это хорошо тоже. А, поэтому, да. Но давайте теперь вернемся. Чуть-чуть поняла. Спасибо. Ну, потом пересмотрите, я думаю, все поймете. А, я делаю такой вывод для себя и вот вам объясняю что все-таки тут э, то что она замуж вышла за игоря это для нее лучший вариант э, на сегодняшний день и вообще в принципе с таким числом э, душевного побуждения потому что либо она бы просто как егор вот сейчас мы видим что егор пытается как-то может быть строить отношения но он видит что э, у нас в стране да его все знают э, все реагируют на его имя а не на него самого это вот как про ласковый май было помните э, юра шатунов тоже с такой проблемой столкнулся и очень долго он был один э, ну и это вот беда этих известных людей да они Достигают больших высот в своей карьере, они становятся очень известными, но при этом у них появляется много а, дополнительных проблем. А, да, а все-таки по поводу почерка мы видим два почерка Егора Крида и Нюши. А, так вот что я могу сказать об этих почерках а, ну вы знаете тут очень много чего можно сказать но в двух словах самые четкие ну самые такие вот важные моменты а, Первое, нюша пишет без наклона а, это знаете признак такого такой саботирующий такого упрямого характера а, она всегда все сделает по-своему вот прям ну никак ее склонить на какую-то сторону вообще невозможно она сама должна прийти к определенному решению такая знаете упрямая девчонка дальше кроме того у нее широкие буквы это признак того что у нее очень развито чувство собственного достоинства вот представьте вот этот значит получается упрямство с ну вот прям знаете человек который пишет широко буквы его вообще не сдвинешь с его точки зрения и он э, крайне редко меняет свою точку зрения чтобы он что-то там э, поменял под воздействием кого-то да никогда в жизни она э, ну, ее вообще невозможно ни в чем переубедить такая вот упрямая э, женщина до да, которая э, все делает по-своему очень своенравная и знаете с такими даже нотками нарцисса а, ну в отношениях она больше позволяет себя любить но ну, она еще и львица по гороскопу но получается и пишет без наклона я вообще а, людей которые пишут без наклона а, немножечко остерегаюсь, потому что они вообще не умеют и не хотят подстраиваться под какие-то там а, правила условия там еще что-то вот они они так хотят и так будет все подстроятся под них но они никогда не перестроятся да Дальше у нее не крупный почерк. Она, ну, получается, что она не любит быть на виду вы знаете как ни странно но опять-таки об этом же говорит и ее небольшой рот вообще получается что ее вот эта вот певческая карьера это не потому что ей хотелось блистать на сцене а потому что у нее просто талант и ей ну его куда-то надо было она скорее просто научилась вести себя ну там правильно как надо на сцене да но это не было ее первоначальной потребностью это было не то это не было тем что привело ее на сцену ее просто привело на сцену то что та гармония которая была внутри нее и выражалась в виде песен и получается ей просто это как средство для того чтобы нести людям то что у нее внутри понимаете поэтому и мы видим, она ну, пишет довольно мелким почерком. А, значит, что К okay, у нее не сглаженная. То есть, если вдруг возникает какая-то конфликтная ситуация, она будет отстаивать свою точку зрения. И ей все равно, кто и что о ней скажет. И какие после этого последуют санкции? Она будет отстаивать свою точку зрения это и в быту и во всем и в работе то есть такой очень своенравный человек который которого либо любите либо пошли все нафиг вот примерно так а дальше вот что мне очень не понравилось так это то что у нее буковка о посмотрите с разрывом вниз а, причем много, где еще, вот буквально несколько получается, сл э, два слова написанных. Но смотрите, раз, два и три разрыва вниз а, все вот эти вот буковки которые о там ну вот все которые а, вот здесь ю получается да тоже кружочек кружочек это наше ядро личности и оно должно быть закрыто если мы видим разрыв то мы смотрим куда этот разрыв в данном случае разрыв идет вниз а, получается что личность у нее такое знаете внутри личности недостаточно гармонии вот по крайней мере на тот момент когда она писала а, и вот это вот э, дисгармония который но ну, не то что даже недостаточно гармонии недостаточно э, какой-то спокойствие может быть ну вот как какой-то что-то у нее внутри бурлит что-то неприятное и это неприятная она направляет на себя же понимаете она сама занимается каким-то самоедством когда вниз разрыв идет бывает часто что и вверх идет разрыв и вбок, и сюда но в разные стороны и смотрим куда идет разрыв в каждом случае диагностика разная поэтому вот в данном случае получается перед нами человек который ну я думаю что из душевного побуждения она может быть переживает что может во мне что-то не так почему я во всех вижу недостатки а и вот это вот в ней ее же будоражит и против нее же работает понимаете вот это внутреннее противоречие ужасно а, так вот это в ней присутствует и буковка Д мне еще не очень понравилось начало такое размашистое Д это как человек относится к делам она с энтузиазмом дела начинает там у нее какие-то большие проекты но до конца не доводит видите буковка Д не идет вверх не за не заканчивается вот этот нижний хвостик то есть получается на полпути она просто бросает и ну, и теряет к этому интерес а, но ну, присутствует небольшая небольшой уход в прошлое но это не страшно а, но ну, и что мы видим это перед нами человек который знаете любите меня такой какая я есть иначе идите все нафиг вот примерно такое послание при этом внутри у человека присутствуют какие-то ну вот, не, неприятные какие-то э, переживания до да, самоедство но неважно вы вообще не, не не ваше это дело какие внутри меня переживания э, любите меня и все то есть безусловно любите и в этом плане очень здорово ей подходит как раз игорь потому что егор вот э, он сам по себе э, ну вот по нумерологии он такой но по жизни вы знаете он все-таки готов отдавать готов подстраиваться в отношениях вот здесь вот более такой у него почерк э, э, во первых он с наклоном э, что говорит о том что он не выбивается он не саботирует он не ну, нет вот этого упрямства он очень податлив его можно в принципе как-то ну вот если он доверяет человеку то он может и поменяться даже а нюша меняться не будет ни при каких обстоятельствах егор готов подстроиться под партнера а, под какие-то обстоятельства то есть егор он как-то ну, более покладистый да а, плюс у него буковки поуже чем у нюши то есть если в отношениях их представить, то э, уступать будет Егор егор и э, у него нет вот этого огромного чувства собственного достоинства он просто ну как объективно относится к своему достоинству да и объективно себя оценивает а, нет вот этой звездности у нее все-таки она есть она присутствует она конечно напрямую этого не показывает она не ходит э, не ну вот этих понтов у нее нет но она очень упряма. причем вот э, так знаете бывает что кажется что она такая белая пушистая но когда начнешь с ней общаться ты понимаешь что перед тобой перфекционист который примет только идеально а здесь а, таких вот заскоков конечно же нет а, сейчас еще егора а, другую а вот здесь мы видим, что буковка ⁇ Р ⁇ довольно амбициозная у Егора. Но он, амбиции у него зашкаливают. Так, сейчас секундочку, я себя в сторону уберу, а то я все перекрыла. А, да, у Егора сильно зашкаливают амбиции. Дальше а у него а сейчас почерк крупный крупнее чем у нюши то есть ему все-таки нравится быть на сцене а ему а у него хорошая комбинаторика вот сейчас по подписи а вот здесь он смотрите получается и букву р написал необычно, буковку г вписал в букву е то есть вот такие вот комбинации которые он придумывает говорят о том что у него хорошая комбинаторика и это говорит о том что мышление нестандартное у него ну вот он какие-то находит способы проявить себя но ну, и мы это видим по его творчеству он э, ну, грамотно все делает причем это его его э, скажем его мысли его э, какие-то находки э, в основном это его потому что вот перед нами человек который хорошо мыслит как минимум но еще хотела вам показать э, вот нашла э, надпись егора и вы обратите внимание что здесь много печатных букв и знаете о чем это говорит вот он написал спасибо за вкусные блины а это говорит о том что он писал из-под палки ему очень не хотелось это писать вот заметьте когда вам не хочется что-то писать вы начинаете скатываться хотя бы некоторые буквы начинаете писать печатно печатные буквы говорят о том что человек эмоционально перестал вовлекаться в процесс написания то есть пишет на э, на отвали а вот в данном случае он написал просто отстаньте от меня вы меня все так достали но все-таки написать было надо поэтому видите много печатных букв и это говорит о том что ему писать совсем не хотелось а, да, э, так так так так так так кто-то там написал ересь полнейшая а, так ну, а вы можете оставаться при своем мнении а, можете воспринимать это как несерьезное или какое, как вам угодно я со своей стороны думаю что мы эту тему закрываем все таки потому что ну, для меня лично уже все ясно искра которая вот между нюшей и егором она будет всегда потому что у них а, душевное побуждение они тянутся друг к другу понимаете но вот от этой тяги друг к другу ничего хорошего не получится и нюша это хорошо понимает и егор тоже в общем то это хорошо понимает это страсть это какие-то вот такие вот эмоции да но вот для того чтобы жить Лучше партнера для нюши просто не найти чем игорь поэтому я думаю что я больше не буду дальше продолжать вот эту тему мне кажется что мы их разобрали вот чего я сразу не посмотрела в общем то становится все понятно когда начинаешь делать разбор если вам интересно на совместимость проверить свою пару или там, не знаю или возможную пару да вот вам кто-то нравится вы знаете только дату рождения там фамилия и имя отчество Тут, вот, пожалуйста по нумерологии если а, есть еще какие-то данные то мы расширяем просто я бы еще по астрологии посмотрела если бы знала а, время рождения и а, вот а, обоих ну вернее всех но к сожалению интернет этим не обладает и мне пришлось ограничиться только этим а, если вам нужна консультация пожалуйста вот обращайтесь под видео будет ссылочка сейчас эта ссылочка а, в чате а там сверху висит а, кроме того если вам интересно по графологии разбирать а, вот так же но ну, то что я сказала по графологии это вообще мелочь по сравнению с тем что можно выискивать а, в отношениях а, и во всем вообще в характере там такие можно а, открывать горизонты в личностях и а, у меня для вас хорошая новость я открываю для спонсоров а, вот здесь спонсировать нажимаете кнопочку обучение графологии у меня 11 уроков которые я буду выкладывать по средам в эту среду уже я выложу первый урок для кого это будет доступно сейчас покажу значит смотрите самый простой вариант это 49 рублей в месяц это получается вот эти вот значочки у вас будут меняться там, сколько времени вы будете спонсором это открывается начиная с уровня меценат значит 699 рублей в месяц а если вы вот на этот уровень спонсорства подписываетесь, то вы получаете обучение значит первое обучение которое сейчас начинается у меня со среды это графология потом а мы с вами проголосуем я все виды обучения выложу у себя это будет а, все виды физиогномики это профайлинг как распознать мужчины технику соблазнения и еще много-много других а, у, уроков все что у меня есть я, я выложу вы проголосуете спонсоры а, что вы хотите следующим и следующим мы будем а, ну я буду выкладывать уже другие уроки то есть а, а, вы сможете обучаться значит уроки будут доступны в течение одного месяца а дальше будет у вас идти накопительная система значков вы будете писать в чате я буду видеть ваши значки ну или там в комментариях это сразу видно что вы спонсоры ну в принципе для значков достаточно там 49 рублей спонсорство минимально и кроме того самое главное что поддержка моего канала будет вдохновлять меня создавать больше контента больше разборов если они вам нравятся знаете ну мне будет очень очень приятно и со своей стороны я буду вам давать вот этот контент который в закрытом доступе естественно вы сможете получать его и ну вот от меня обратная связь а, значит что а, так а, что скажете про уверенность игоря спрашивают в чате, Анна спрашивает. Так, по поводу его уверенности, давайте сейчас посмотрим. А, так, а вы знаете, он вполне самодостаточен. Он вполне самодостаточен, у него нет кармических чисел, у него, в общем-то, все нормально. А, может быть это, конечно же, по сравнению с Нюшей, которую мы все знаем, по сравнению с Егором, кто, у которого число 33. Конечно же, Игорь довольно прост проще намного, чем э, Егор проще вот в нашем восприятии но у него все хорошо понимаете вот этот человек такой очень сбалансированный очень спокойный а, ну вот э, причем получается он зрелый да он старше нюши а, я считаю что это самый лучший вариант для нюши и даже если ну вот мне да безусловно там какие-то у них отношения получается что а, но ну, где-то может не то сказал где-то может так посмотрел да ну это это понятно потому что все гудят что вот вот егор крит нюша но ну, представьте себя на его месте он бы тоже любой человек бы занервничал на его месте поэтому здесь я все-таки считаю что игорь вот на данном этапе самый лучший партнер для Нюши, потому что если они объединяются с егором там будет мама не горю конечно нам с вами будет интересно но им будет очень тяжело совместно как-то налаживать отношения и там отношений как таковых не будет там будут сплошные э, ссоры разбежались потом опять сбежались но вот вот это надо как-то прекращать потому что ну, это будет сплошное страдание для них поэтому я все-таки склоняюсь к тому что но ну, вот сейчас когда я посмотрела нумерологию я понимаю что э, это ну лучший вариант для нюши а еще знаете а нумерология э, вот насколько интересная штука когда э, ну я что-то не так часто это смотрю но у меня вот была подруга например она выходила замуж и я и э, посмотрела по нумерологии и увидела что когда она меняет фамилию у нее э, полностью пропадают отношения с ее мужем причем у них такие были э, крепкие отношения до до брака у них такая любовь была такие вообще ну классно все было я и говорила ни в коем случае не меняй фамилию оставайся со своей но ей так хотелось они там до брака почти 10 лет встречались ей так хотелось уже зафиксировать в паспорте что она добилась своей цели но и что после 10 лет совместного проживания они поженились а потом развелись не прошло и года после свадьбы получается что фамилия очень важный момент и вот мы видим что ну несмотря вот на все эти самые на все смены фамилии там еще что-то в любом случае игорь будет любить ее это очень важно для нюши это очень важно для другого человека вот если бы почерк был там не знаю с пузатыми э, этими отростками буквы у например там еще что-то э, я бы согласилась что ей важно было бы чтобы и самой любить но в данном случае для нюши очень важно чтобы именно ее любили но это такая вот получается такой характер да у каждому свое вот здесь я вижу почерк человека которому очень важно чтобы его любили чтобы его принимали такой какая она есть вот любите или все уйдите нафиг вот поэтому он для нее идеальный егор с ним сложнее с ним очень сложно и э, игра не стоит свеч поэтому ну конечно же это их право ни в коем случае я не лезу в их личную жизнь просто поступило так много комментариев по поводу э, того что э, там нюша уйдет э, придет к, к егору я боюсь что из этой затеи ничего не выйдет поэтому а, ну вот нам надо успокоиться и принять то что есть вот такая история а, так э -э -э, игорь больше подходит так почему игорь кажется таким неприятным и неискренним да потому что он не егор понимаете егор он такой лапочка он такой вообще егор он больше на социум понимаете весь социум его обожает потому что вот по нумерологии 33 это знаете это такая вселенская любовь социума к нему его всегда будут все любить неважно мужчина женщина просто он настолько излучает вот эту чистую любовь божественную что к нему все тянутся и поэтому любой кто э, станет ему конкурентом мы его сразу не взлюбим априори понимаете вот такая вот история поэтому здесь э, все-таки э, исходя из соображений целесообразности для нюши Лучше все-таки оставить как есть и успокоиться нам с вами. Да, не все происходит так, как, может быть, мы хотели бы, но, тем не менее, это жизнь, и так, как ну, так как они делают, это их жизнь и им решать. Ну, и опять-таки, я сейчас вот со своей стороны не буду больше копаться в этом белье, потому что, ну, некрасиво. Не и, в общем-то, я увидела, что все хорошо у них вот, в, то, в той комбинации, которая сейчас есть егор пусть дальше радует нас своими песнями мы будем наслаждаться его харизмой его песнями его приключениями на любовном фронте я уверена что их они еще будут несмотря на то что он уже разочаровался судя по всему в женщинах но просто он ищет идеальную а идеальных не бывает и вот пока он не примет какую-то не идеальную со своими недостатками вот это будет происходить вот такая вот история Поэтому Егору найти хорошую девочку. Так проблема в том, что он сам не знает, чего хочет. Он то хорошую девочку хочет, то сучку хочет. Понимаете? И это будет всегда он найдет сучку, ему захочется хорошую найдет хорошую захочет сучку вот вот так вот это это проблема душевного побуждения 16 это кого знаю не хочу кого хочу не знаю и порадуемся занюшу что она надеюсь из этого порочного круга э, выскочила а, так э, жена игоря только родила второго ребенка и он ее бросил мне кажется это ужасный поступок Согласна, это ужасный поступок и э, на самом деле э, они сами будут за него отвечать это э, как бы не, не наше дело да она э, безусловно это очень плохо я это не одобряю но вот я сейчас посмотрела по нумерологии ну либо ей надо найти такого же как игорь просто не женатого свободного и так далее ну вот с такими же характеристиками просто по характеристикам он ей больше подходит чем егор крид здесь разбор как раз троих человек которых мы ну, получается в основном вокруг егора крида мы все возмутились что вот этот игорь появился и увел можно сказать нюшу но тут получается что все не так не так как видно видно на первый взгляд и конечно же вот эти искры которые мы с вами видели и конечно же вот это все недосказанное это все видно да по невербалике что их тянет друг к другу это все это действительно есть но это не значит что им надо быть вместе понимаете это такая искра которая может просто двигать творчество вот э, вы заметили что каждый из них когда расстались они они написали много хитов и это как раз вот то что двигает на неразделенная любовь не несчастная любовь это всегда как раз стимул для создания каких-то шедевров для чего-то такого для развития получается что они оба получают определенное развитие и нам просто не надо мешать им пусть продолжают а мы конечно же будем им их поддерживать и и так далее а, да спасибо вам большое за участие так так, так, так. Пишите комментарии под этим видео. Не забывайте ставить лайки, потому что, ну, вы сами понимаете, это продвигает мой канал, это вдохновляет меня. Предлагаю вам становиться спонсорами для того, чтобы проходить обучение. Ну, начинаем мы с графологии, потом перейдем на то, что вы захотите. У меня очень много полезнейшей информации, которую вы сможете... У меня получать а, да ну что еще смотрите поактивнее лайкайте для того чтобы я я когда вижу вашу активность я стараюсь чаще выходить в эфир делать новые разборы у меня на очереди очень интересные разборы пока не буду говорить но я думаю вам понравится поэтому ставьте лайк до новых встреч любви благополучия всего самого-самого лучшего и до новых встреч дорогие друзья